Давайте посмотрим, ребята, что же в это чудесное зимнее утро принес Николай под подушку детям. А принес вам вот такие вот мешочки. А в этих мешочках, давайте смотреть, что там. Ну, конечно же, сладости. Вот такая вот зефирка. Шоколадное печенье мы его уже попробовали. Оно очень вкусное. Просто срочно нужно искать рецепт этого печенья. Так, пряник. В виде Святого Николая. Рисунок Святого Николая. Леденец. И вот такая вот звездочка-безешка. Естественно, посох. Как же без посоха? А еще в сапожочках у нас лежали вот такие вот носки красивые с пингвинами, звездами, с оленями. Так, это у нас медведь белый. Вот в таких сапогах лежали. А то вы сейчас подумаете, какие сапоги. Вот так мы сапожки развешиваем каждый год. И еще в этих сапожках, в красивой упаковке. Мы, правда, упаковку уже убрали. Были вот такие вот штукенции непонятные совершенно для нас и для детей. Потом, как оказалось, это настоящие детские духи. Очень, кстати, приятный запах. Дети в прошлом году просили у Святого Николая и Деда Мороза принести им духи детские, но их проигнорировали, видимо, они еще были недостаточно взрослые для того, чтобы иметь свои собственные духи. И в этом году их услышали пожелание. Наконец-то они будут вкусно-вкусно приятно пахнуть. Ренат, показывай свои носки. Давай, давай, давай. О. Тебе с посохами? Да. М -м -м, красиво. И у Яны носочки, какие красивые. Ух ты. А, Красота. Какой -то, какой -то так, а я тут куховарю, готовлю борщ. Уже доготавливается он у меня еще немножко. И буду выключать. Сейчас заканчиваю. И будем мы ехать с ребятами ехать по тканевым магазинам. Посмотреть ткань для костюмов новогодних на утренних для Рената для Марк какое какие детали в общем основное это ткань для плаща там дальше посмотрим такие ткани на плащ а такая Ренатик такая сильно блестящая как на девочку да наверное. а такая нет? тоже идет Такая тоже идет. Это все такая, как следа. Мне больше понравилось. А вот ну, такие тоже такая. Такие а -то... не нравятся, да? О, тебе понравилось. Да. Мне больше вот это нравится. Ну, давай, Она со звездами тебя... ты тут настоящий волшебник, волшебник будешь. Хочу. Очень красиво. Вот хочу покупать. А Выпишите. вот сейчас. да? Метр давай. давайте. Я а буду так там. и думаю, да. метр зашло, да Да-да-да. Давай какую-то веревочку угу. сюда. Лена, метр по сто. <свят> да. Вот эти, вот вот Вот, Знаете, нитки обычные, черные. Забрать, да? Хорошо. Давай. 10 гривен. Давай У нас дома угу. Все, больше, больше не ничего. Смотри, как красиво. Пойдем. А сейчас еще красный атлас мы с тобой возьмем для Марка, там пояс будем делать, держи нитки черные, атлас будем, атлас будем сейчас, а не получилось у нас, потому что вот эти дублерины, флизелины, вся эта вещь, пожалуйста, uh -huh. спасибо большое. Пойдем. то мы их сюда пробовали перебивать, они потом а, Красота. Пойдем, открываем им дверку. Ребятки, мы уже дома. Я не стала много снимать, где мы были сегодня, потому что людей очень много в магазинах. И, честно говоря, ну, это нереально, когда с тобой рядом трое маленьких деток, за которыми нужно смотреть, еще телефон в руке. Хоть Сережей подстраховывают, но все равно сейчас предпраздничная суета. Я смотрю за детьми, чтобы никого не потерять. Смотрю за своим телефоном, чтобы у меня никто его не вытащил. Поэтому как бы поснимать практически ничего не удалось. Но купили мы много всего. Вы видели, да, что выбрали мы на плащ ткань. Очень хорошая ткань. Сейчас я вам ее так ближе покажу. Я, конечно, искала синего цвета. Ткань, потому что колпак у нас синего цвета. Ну да ладно, это тоже подойдет. я Посмотрела, просто она реально очень красивая. Со звездочками, смотрите. Мы уже приложили, померили, все классно. Сейчас нужно найти будет выкройку, как этот плащ сшить. И процесс пойдет. Я ее взяла метр с запасом, в общем, хватит головой. Взяла вот такой красный отлаз для того, чтобы марку сшить пояс для пирата. И забыла купить нитки. Черные купила, красные нет. Поэтому тельняшку нашла. Тельняшка у нас это тельняшка из прошлого. Она немножко маловато на Марка, но ничего, я тут дошью рукавчики. Низ дошью, в общем, что-нибудь придумаю. Я сегодня, ходя по магазинам, Вернулась в такое советское прошлое. Я вот помню еще, когда я совсем была маленькой, вот этот запах советских магазинов. Вот сегодня такой магазин я посетила. Это был магазин тканей. Я не знаю, кто у нас в городе живет. Это 12 квартал. По-моему, там единственный этот магазин. Но это такой какой-то кайф. Ты перенесся. Просто вот телепортировали тебя в прошлое. Ты заходишь, там бетонные наливные полы, как раньше. Старые прилавки, на которых горой лежат эти рулоны с тканью, и тебе разматывают, ножницами срезают. Они старые, но они в очень хорошем состоянии. Прежде чем тебе отрежут кусок ткани, который тебе необходим, тебе надо сходить в соседний отдел, там выпишут чек. Ты с этим чеком идешь в кассу, маленькую такую квадратную будку, где сидит большая, такая колоритная, приятная женщина. Макает два пальца в мокрую губку, но это видно, чтобы деньги не слепали. Дает тебе сдачу Ты с этим чеком опять возвращаешься в другое дело а Не тебе там, клац, этот чек на острую пику Ну, в общем, у меня прям аж мурашки по телу Вот как будто я вообще в другом мире И что самое интересное, такая теплая атмосфера Видно, хороший такой коллектив Сразу узнали, для чего мне, куда мне Померили ребенку моему рост Посмотрели, сколько ему нужно будет этой ткани вот Мне кажется, что Ренатик тоже кайфанул в этом магазине Такое ощущение, как будто нас снимали в каком-то старом кино узнали, что за утренник, рассказали, что вот предыдущие клиенты тоже приходили там своим деткам, там куда-то на какой-то тоже там утренник покупали костюмы, там кто-то тем-то будет, кто-то тем-то. но ну, в общем, так интересно, у кого-то там внук тоже в садике выступает, тоже там взяли какую-то ткань, они показали. В общем, вот эти вот витрины, которые окружают, там, где всякие пуговички продаются, штурочки, ниточки. Тоже вот стеклянные витрины, они такие немножко кривоваты, потому что им уже, я представляю, сколько лет, но так все разложено, прикольно. Ну, в общем, приятно. Много действий, которые мы сейчас с вами совершаем, они проходят молча. Вот ты приходишь в магазин, да, очень много еды вокруг тебя, ты... Молча все это складываешь в свою тележку там с какими-то своими мыслями. На автомате уже подъезжаешь к кассе, начинаешь выгружать эту еду. Потом у тебя встреча с кассиром, пока что еще не роботом, но их уже учат, чтобы они говорили как робот. Все очень монотонно. Здравствуйте, вам пакет нужен, карточку скидок оформить. Спасибо за покупки, до свидания приходите. Еще будем рады вас видеть. вот Общение на уровне... В общем, нет как такого общения. Когда я вернулась домой, я начала анализировать и думать, что же во мне побудило такие приятные воспоминания это тоска за прошлым, за вот всем старым, которое меня окружило в этом магазине, либо это тоска по общению, которого раньше было намного больше, чем сейчас. Раньше ты по улице шел, увидел какого-то соседа, остановился и там полчаса мог с ним чем-то разговаривать. Раньше очень просто можно было заводить общение, какие-то знакомства. Вот все же я для себя сделала такой вывод, что это тоска по общению, потому что в этом магазине работала 5, ну, я насчитала 5 э, женщин, и все эти пять женщин с таким интересом интересовались, кем будет мой ребенок на этом утреннике, давайте мы вам поможем, давайте спинку померяем. и, в принципе, там все остальные покупатели к ним точно такое же очень теплое отношение было. В соцсети это, конечно, хорошо, но вот такое вот теплое живое общение. Куда лучше. Хочется, чтобы люди не забывали свою сущность человеческую и не забывали, какими мы можем быть, как мы можем общаться. Нас немножко отдаляют от нашего прошлого, нас отдаляют, нас закрывают, нас изолируют от друг друга, но мы не можем быть изолированы, мы так устроены. Так устроен человек, что ему необходим вот этот вот живой энергообмен. Общение через соцсети, через экран приобрело совершенно энергетически другую, что ли, форму, структуру. Совсем огромная разница, вот общаясь вот так с вами, не видя вас, да, не ощущая вас, но понимая, что вы есть и вас много, и читая ваши мысли в комментариях либо вот общаться вот так вживую, находясь на небольшом расстоянии друг от друга. Ты ощущаешь абсолютно разные эмоции, абсолютно разную энергетику. Вот так.